В 2010 году по интернетам начала гулять инициатива выдвинуть президента России Юрия Шевчука. Ну, Юру-музыканта. Он такой человек от народа, у него активная гражданская позиция, пусть он будет президентом. Сам он, правда, не высказывал желания никуда выдвигаться, но люди очень этого хотели. Я сейчас, когда это погуглил, очень удивился, что это началось в 2010 году. Задолго до массовых протестов конца 2011-2012-2013. Вот, э, в этой волне лично я э, следил за политикой, до этого не очень, после этого какое-то время не очень. А, но, тем не менее, я слышал об этой теме выдвинуть Шевчука президентом. Из чего я могу сделать один из двух выводов? Либо вот это желание сделать артиста президентом создало такую мощную э, кампанию, о которой я услышал, еще не интересуясь политикой, либо такую долгую кампанию, о которой я услышал потом, где-нибудь в 2011 году, когда политикой уже интересовался. Так или иначе, получается, что это было что-то очень мощное. И сам Шевчук не смог на это не отреагировать. И оказывается, он еще в 2010 году заявил по этому поводу, что я, конечно, совершенно не политик. Но если больше некому, то я могу стать и президентом. Ну что делать? Политика, некоторые люди не понимают, это абсолютно не мое. Но когда в стране пожар, то что-то надо делать. Я допускаю, что эта инициатива могла быть не совсем снизу. Может быть, ее вбросили кремлевские политтехнологи, чтобы привлечь людей к выборам, оттолкнуть людей от выборов, замерить настроение людей к выборам. В общем, они, возможно, играли в какие-то свои игры, не согласовывали это с Шевчуком, считали эти игры достаточно безопасными, времена были такие, это в будущем они уже с Собчак все согласовывали, например. В общем, не жив тогда полноценной политической жизнью, я не могу сейчас оценить, было ли действительно искреннее желание у народа видеть известного артиста политиком. Но! Недавно похожая история произошла с Максимом Галкиным. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Он высказался против войны, на мой взгляд, совершенно непримечательно высказался, я не понимаю, из-за чего весь хайп, но люди почему-то стали его поддерживать, стали писать хэштег «Галкин-2024», полушутя, предлагая его на пост президента. И в этот раз я достоверно знаю, что некоторые делают это не шутя. В том числе иногда используется аргумент о том, что нужно десакрализировать власть в государстве. Государство может управлять даже кухарка, а уж тем более популярный артист, которого все любят и слушают. Что ж, буду сакрализировать обратно. Для начала совсем базовое возражение. Популярность контента не равно политическая поддержка. Это вот так же, как некоторые люди до сих пор за много лет у себя в голове не устаканили, что подписка в соцсетях не означает дружбу. Также и смотреть контент можно, совершенно не отдавая человеку власть и совершенно не собираясь ему ее отдавать. Я смотрю на ютюбе очень много всякого кринжа, который мне даже художественно не нравится. Я включаю, чтобы посмотреть, что за дерьмо еще снял этот человек. На многих из них я подписан, и кого-то из них даже лайкаю. Потому что лайк — это не голос на выборах, это не отдавание судьбы страны в руки этому человеку. Это просто какие-то безвредные дебилы, на которых я подписан. Некоторые их дебилы мне даже нравятся, они делают хороший контент, но они все равно дебилы, я бы им не доверил серьезные решения. Просто пока у них этой власти нет, они безвредные дебилы. Могут стать вредными, если им ее дать. Я не считаю Максима Галкина дебилом. Я сейчас просто показал, насколько широко растягивается этот критерий популярности. Не нужно его использовать. Ну и к тому же это просто грязный прием. Так же, как Единая Россия выдвигает звезд, чтобы они привлекали людей, которые не разбираются в политике. Вы хотите, чтобы Галкин привлек людей к политике только своим лицом тем, что у него есть какие-то популярные концерты, у него есть поклонники. В идеале хочется, чтобы люди смотрели на что-то, кроме лица и имени. Замечательный артист Галкин, правда? Правда? Ну, правда? Теперь по поводу кухарки. Кухарка не может управлять государством. У нее просто нет такого навыка. Она не умеет управлять. Она может представлять. Она может быть депутатом, как какая-нибудь спортсменка, только умнее. Потому что у депутата минимальный набор требований очень минимальный депутат должен просто быть адекватным. Люди должны доверять, что он, увидев какой-то закон, примет правильное решение, хороший это закон или нет. Кроме того, депутат может сказать что-то от лица народа на заседании в Думе, и народ просто должен доверять, что он действительно скажет от лица народа то, что сказал бы народ. Для этого нужен, в общем-то, только здравый смысл. Здравый смысл есть у Галкина, есть у меня есть у тебя. Кто угодно может стать депутатом. Президентом, мне кажется, нет. Но вот тут мы подошли уже к тому моменту, где нельзя продолжать разговор, не определившись, что такое президент. Я вам, конечно, не политолог, но, по-моему, есть две крайности. Президент как царь, который, даже если мы его каким-то образом избираем, решает все. Управляет всем. И президент как такой супердепутат, который представляет народ, который от лица народа говорит, например, с другими президентами, от лица народа налагает вето на какие-то законы, которые напринимала сумасшедшая Госдума, но в целом сам не является экспертом ни в чем. Можно еще, конечно, вообще отделить президента от всего на свете, сделать его как английскую королеву, которая просто существует, а реально всем правит премьер-министр. Но, по-моему, это какая-то странная замена имен. Кстати, существование премьер-министра это что же такой э, якобы аргумент за то, что неважно, кто там будет президентом? Кухарка, Галкин или э, Путин? Но это на самом деле увеливание от ответа. Премьер-министр не избирается, премьер-министр назначается президентом, он член его команды. Если премьер-министр действительно будет принимать все решения, настолько, что нам прям станет неважно, о чем болтает президент, то это скорее плохо, потому что премьер-министр на один шаг дальше от народного вылезъявления. Это еще менее прямая демократия, это представитель представителя получается. Тут еще опять получается вот это вечное размывание ответственности. Премьер будет говорить: а я ничего не знаю, я просто выполнял указы. А президент будет говорить: а я ничего не знаю, я просто задавал общий вектор развития, все плохие меры принимал премьер. И как-то оба будут ссылаться друг на друга. Нет уж, мне не важно, сколько у вас там человек в команде. Один супермен, 100 человек или партия из 100 тысяч человек. Голосовали мы за президента, и он э, своим лицом представляет эту команду. Поэтому ему мы должны задавать вопросы, э, что за херню творит его команда. И он должен быть в состоянии ответить. А значит, он должен быть человеком, который погружен в процессы. Он не должен быть кухаркой, которая просто пришла и сказала «пусть все будет хорошо». Он должен объяснить, как они делают, чтобы все было хорошо. Конкретно мое доверие кандидаты в президенты могут заполучить разными путями. И мне приходит в голову два, и у них есть хорошие два символичных очень представителя. Алексей Навальный и Михаил Светов. Начну со Светова. Светов идеологический политик. У него есть конкретная идеология, про которую он все время говорит, которую он, скорее всего, будет строить, если вдруг ему достанется власть. К ней можно относиться хорошо или плохо, но примерно понятно, что он будет делать. Если Светов становится президентом, вы четко знаете, уезжать из России или нет, приезжать в Россию или нет. Что в ней будет происходить, примерно понятно. С другой стороны, Алексей Навальный. Его команда сделала себе имя журналистикой, но сейчас даже давайте очень упрощенно скажем, что журналистика это тоже какой-то шоу-бизнес и, в общем... Не будем этот способ нарабатывания популярности писать ей в заслуги. Кто такой Навальный? Да, в принципе, никто. В принципе, он просто человек, у которого нет идеологии. Если он э, придет к власти, я не знаю заранее, какой станет страна. Скорее всего, он не будет ничего менять радикально, он будет улучшать то, что есть. Но что именно он будет делать, я не знаю, потому что я не знаю, на какие вызовы он будет реагировать. Лично я верю, что это не худший вариант, что это не худший из представленных на рынке здравых смыслов. Но помимо этого, важно, что у него есть опыт управления. У него есть большая сеть штабов, которая придумывала решения для новых ситуаций. Да, сейчас это были ситуации не управления страной, а подготовки к выборам, там, умное голосование придумал, наблюдателей собрал и так далее. Но я верю, что он сможет как-то придумать. Он, в принципе, взаимодействовал с большим коллективом. И он сможет перенести этот опыт на взаимодействие со своими министрами. А Шевчук и Галкин такого опыта просто не имеют. Я не говорю, что они не могут со временем такой опыт набрать. Конечно, могут. Я не говорю, что не надо артистов пускать в президенты. Тут я сам могу привести контраргумент. Давайте просто ответим, а можно ли КГБшников впускать в президенты? И когда ответим на этот вопрос, то зададим следующий. А откуда, более вероятно, придет человек с КГБшным складом ума? Из специальной школы президентов и государственного управления? Или из музыкальной школы, актерской школы и так далее? Наверное, все-таки для нас как общество будет безопаснее, если это будет какой-то чувак от народа, от искусства и так далее. И даже, вот тут может быть немножко странная мысль, если бы мы верили в искренность Ксении Собчак, когда она выдвигалась в президенты, если бы мы верили, что нет никакого договорника, то не нужно было бы так сильно ругать ее за то, что она за несколько месяцев до этого прямым текстом говорила, что никуда не собирается. А потом вдруг передумала. Мне интересно, я не окей, собираюсь окей, окей. пока Хорошо. становиться президентом, Хорошо. мне интересно вас изучить. Окей, сделаю. Что же вы опять то, про меня да, ну, Мы же про что... вас говорим, вы собираетесь становиться президентом, а не я. Да, это может интуитивно как-то отталкивающе восприниматься, ну типа, что за подход такой, вот у меня кончился предыдущий контракт, размещу резюме на Хатхантере и подам документы в избирком, что выстрелит, то выстрелит. Но в принципе это же лучше, чем какой-то профессиональный президент, у него вся карьера будет на это завязана и он будет ради нее готов вообще на все. Пускай будет кто-то из шоу-бизнеса или откуда угодно еще, у которого будет план Б. Да, если что, у него есть другая карьера, к которой он вернется э, после этих нескольких месяцев, э, которые он потратил на компанию. По закону нельзя совмещать многие государственные должности со многими э, негосударственными работами, э, но это только на время, когда ты занимаешь государственную должность. Это антикоррупционная мера. А до и после этого почему бы не иметь другие интересы и другую карьеру? Э, ненавидим Собчак мы не за это короче может может галкин превратиться в хорошего кандидата за которого я когда-то проголосую но перед этим пусть он предъявит либо проработанную идеологию либо наработанный опыт управления а я уже приехал. Поговорим про Владимира Зеленского. Я не разбираюсь в украинской политике. Я не знаю, почему именно украинцы выбрали его своим президентом. Я не знаю, насколько велика в этом роль его шоуменство, актерство в «Слуга народа». Потому что этот кринж я не смог дальше первой серии посмотреть. Но независимо от того, почему ему удалось победить. Я считаю, что он имел больше морального права вообще участвовать в таких выборах, потому что он умеет управлять. И если уж мы ищем в России аналог Зеленского, то давайте чуть поподробнее опишем Зеленского. Бывший КВНщик, который вместе с товарищами основал крупный продакшн, который производит много шоу на телевидении, сам он является в нем одним из основных медийных лиц из верхушки. Получается, Гарик Мартиросян, и это не очень приятный вариант. Что? Я бы был поосторожнее с этим карго-культом, с попыткой переносить зарубежный успех на российскую почву. По крайней мере, на сегодняшнюю российскую почву. Потому что Шевчук и Галкин не умеют опыта управления, который им понадобился бы при управлении страной. А те, кто имеет опыт управления большими коллективами, зачастую имеют опыт управления государственными коллективами. И как-то связаны уже с нынешним государством, как-то коррумпированы. Поэтому в поисках Зеленского можно случайно найти просто очередного Венедиктова. Вот уж кто имеет опыт управления. Большой опыт управления. И я уверен, есть еще много маленьких вещей, о которых я не подумал, которые тоже необходимо уметь президенту. И к которым э, активист или политик какого-то масштаба э, приспособлен гораздо лучше, чем артист складно говорить и доносить свои мысли до народа, это не проблема, потому что это саморешаемая проблема. Если ты не умеешь складно говорить, тебя и не изберут. Но, например, слушать народ, это же тоже навык. Слушать, что происходит в мире, воспринимать все мировые события и понимать, что из этого важно, а что нет, как-то фильтровать, это тоже навык. Я уж молчу о том, что президент это еще и верховный главнокомандующий, то есть военноначальник, военноначальник. Конечно, хотелось бы, чтобы со временем эта функция от него ушла И такое решение принимала ну хотя бы Госдума Поэтому, наверное, не будем требовать, чтобы Галкин выучил военное дело или что-то такое Но таких нюансов много Президент должен уметь очень много и лучше, чтобы он вырос из какой-то среды гражданских активистов Которые занимались этим на том или ином уровне Президенту очень неплохо быть еще и актером но сам по себе актер — это только оболочка от президента, которая должна наполниться чем-то содержательным. И нескольких правильных фраз в Инстаграме тут недостаточно. Если ты рассматриваешь кого-то как кандидата в президенты, то забудь обо всем, что он красиво говорил не про политику, или тем более, что он говорил по чужим сценариям, как артист. И смотри на него так же, как на любого другого кандидата. Какие решения он принимает, какой идеологии он придерживается — как он ведет дискуссию с оппонентами, с которыми ему придется вести дискуссию. Как он поведет себя в кризисной ситуации, которая возникнет во время его правления. Михаил Светов опирался бы на свою идеологию, плюс здравый смысл. Алексей Навальный на свои менеджерские навыки, плюс здравый смысл. А Максим Галкин только на здравый смысл. Нет, здравый смысл — это хорошо, это лучше, чем ничего. Но этого явно недостаточно, чтобы вот активно предлагать его как кандидата, который нам нужен, а не такого, на которого мы согласимся от безысходности. Не, если завтра будут выборы между Путиным или каким-то очевидным преемником Путина и Галкиным, то, конечно, лучше Галкин. Если будут выборы между Путиным и мной, то, конечно, лучше я. У меня тоже есть здравый смысл. Но и то, и то это какие-то очень плохие выборы. Давайте надеяться, что у нас все-таки будет что-то получше. Выдвигать не политика... На пост президента нужно только если в стране пожар, как сказал Шевчук про ситуацию 2010 года.